14 февраля, 8 вечера, мы сделаем нужное дело. Выйдем во дворы возле дома, включим фонарики и осветим все вокруг, чтобы показать, сколько нас неравнодушных и верных своим принципам. Мы знаем, вам не все равно, что творится в нашей стране. Так вот сейчас самое время проявить свою солидарность. На двух прошлых акциях, 23 и 31 января, на улицы вышли сотни тысяч человек, их запугивали силовиками, отговаривали пропагандой, но они не побоялись. Еще больше таких же недовольных и возмущенных осталось дома, и мы их понимаем. Но сейчас мы хотим услышать каждого, кто недоволен политикой Путина. А это миллионы людей по всей стране. И именно поэтому новая акция максимально безопасная и простая. Это не замена уличному протесту, а способ показать, что все мы еще здесь, и мы не сдаемся. Все мы помним, как на акции 31 января, Тысячи петербуржцев в один момент включили фонарики на своих телефонах и подняли их вверх, осветив всю Гороховую улицу. Согласитесь, выглядело это потрясающе. И теперь мы готовы озарить не только Петербург, но и каждый город. 14 февраля в 20.00 выходите во двор на 15 минут и включите фонари. Если вы будете на работе, или в дороге, или в магазине, тоже выходите и зовите своих знакомых. Сделайте фотографии и запостите их в свои социальные сети с хэштегом «Любовь сильнее страха». Вы увидите, как нас много, и нам нечего бояться. Сейчас нам важно быть вместе. Вы найдете единомышленников, познакомитесь с соседями и почувствуете, что не только вы возмущены до предела. Это простой способ заявить о своей позиции. Покажите нам, что вы есть и что вы с нами. Покажите, что любовь сильнее страха.